Друзья, всех приветствую, вы попали на канал Икигай. Значит, недавно захожу я в лифт, еду, еду, еду, листаю график биткоина, анализирую. Тут лифт останавливается, заходит человек и спрашивает, вверх или вниз? Я такой смотрю на график биткоина, потом смотрю на него и говорю ему, блин, дружище, здесь какая-то непонятная, неопределенная ситуация, образуется какая-то ловушка, есть вероятность, что мы упадем. Он такой на меня смотрит как сумасшедшего Посмотрел и решил выйти от греха подальше из этого лифта Было очень забавно А теперь давайте разбираться, что же это за ловушка Я вчера на стриме у Грини уже затронул эту тему немного Смотрите Значит, летом 2021 года у нас образовывалась вот такая вот ситуация, насколько мы помним Был у нас уровень 30 тысяч Цена поджималась к этому уровню 30 тысяч и образовывался нисходящий треугольник Поджатие это признак пробития И очень многие тогда переворачивались медведи И считали, что мы уйдем ниже 30 тысяч И уйдем там на 20 тысяч и так далее Так вот, рынок показал по сути вот это вот пробитие Только оно оказалось сложным, И цена устремилась вверх Уже пробила трендрование сопротивление, Направилась на повышение Там мы нашли сигнал А его отработали Причем буквально за неделю все цели реализовались И мощнейшее повышение мы словили То есть, к чему я веду? Врисовывалась крайне очевидная формация Указывающая на и она многих заставила поверить, что мы пойдем вниз и пробьем уровень 30 тысяч Смотрите, здесь у нас справа уже вырисовывается вот такая вот формация Был уверенный тренд на понижение, импульсные движения а После нисходящего тренда вырисовалась коррекция, восходящая под небольшим углом Это у нас медвежий флаг, причем очень масштабный, очень конкретный медвежий флаг Который указывает на огромный потенциал на понижение Смотрите, давайте я даже нарисую это дело то есть, потенциал треугольника, ну, примерно вот такой вот. Вот такой вот. Я его подставлю вот сюда вот. Вот так вот. И потенциал флага у нас вот такой вот. По сути, этот потенциал практически одинаковый. То есть, две эти фигуры указывают на масштабное понижение. И в двух этих фигурах мы долгое время стояли в консолидации, и нам было скучно. А сейчас трендовая линия поддержки пробилась. Что это значит? Это значит, что у нас образовался уже медвежий флаг, который указывает на... Масштабное понижение Тем не менее, здесь мы видели подобные движения Здесь уровень 30 тысяч у нас пробился Цена ушла аж до уровня 29 практически тысяч Все подумали, что это пробитие Но потом мы резко перевернулись И там, и там образуются очевидные формации Которые всем видны на графике Просто очевиднейшие формации, указывающие на понижение Идем сами дальше Смотрите, слева на биткоине После конкретного четкого восходящего тренда возникла фигура голова и плечи. Голова и плечи, которая указывает на смену тренда с восходящего на нисходящий. Вот первое плечо, вот голова, вот второе плечо. А рисую я линию шеи. Давайте я включу также график обычный, а не логарифмический. А потенциал головы и плеч равен ее голове и потенциал полностью точь-в-точь. Отработал. Обратите внимание, что это была тоже очевидная формация, указывающая на понижение. Но она отработала очень-очень быстро. Настолько быстро, что многие даже не успели сообразить. Я еле как успел купить на уровне 30 тысяч, там поставил ордера, еле как успел купить. Но в итоге многие даже не успели закупиться. Еще один пример был у нас вот здесь вот, справа. Немного корявая голова и плечи, но тем не менее. После локального сходящего тренда у нас возникла вот такая вот формация. Первое плечо, голова второе плечо. Рисую линию шеи, потенциал головы и плеч равен ее голове, потенциал полностью себя отработал, и обратите внимание, что это образовалось тоже очень-очень быстро. То есть никто даже не успел собрать, что произошел дамп, и мы уже устремились вниз, а с 50 тысяч до 40 тысяч буквально там за несколько часов, может быть даже меньше. Так вот, давайте подведем итоги. Когда на графике образуются очевидные все информации, либо это обманное движение Либо это будет происходить очень быстро Это что касается биткоина То есть учитывая данную формацию, У нас есть два варианта Либо мы немножко здесь постоим в консолидации И прямо моментально спустимся вниз На уровень 30 тысяч здесь немножко постоим потом еще так же быстро спустимся вниз Никто даже не успеет ничего заметить Либо все-таки это у нас обманное движение Мы здесь немного постоим в консолидации А потом выйдем вверх Обратите внимание, что как только э, В этих фигурах пробивалась трендовая линия Которая как бы формировалась фигуру, это пробитие происходило крайне-крайне быстро. И здесь, и здесь. Но здесь мы видим, что трендовая линия уже пробита. И, по сути, люди уже успели сообразить, что образовалась фигура медвежий флаг Но мы здесь резко вниз не идем Мы стоим на одном месте И, по сути, мне кажется, что это обманное движение Я, на, наверное, на 70% в этом уверен Мы очень долго, во-первых, поджимаемся Во-вторых, стоим на области на трендовой линии поддержки В-третьих, мы уже ее пробили и неспешно движемся вниз Это очень подозрительно И, как по мне, это обманное движение То есть это медвежья ловушка Давайте открою картину более масштабную Мы стоим э, на биткоине в диапазоне от 30 до 60 тысяч Обратите внимание, что здесь в январе 2022 года мы немного не дошли до уровня 30 тысяч, а толкнулись от 33 тысяч Возможно такое, что мы спустимся даже до уровня 30 тысяч, но потом от него отскочим и направимся дальше на повышение Хочу напомнить, что за все циклы биткоина, за всю историю биткоина, мы после пробития вот этой вот желтой зоны никогда не уходили ниже нее Здесь мы только толкнулись о нее, но не ушли Здесь мы также оттолкнулись от этой желтой линии, но не ушли. Это золотое сечение по Fibonacci, который я нарисовал по медвежьему рынку. Здесь золотое сечение находится на уровне 30 тысяч, мы от нее отскакиваем, и по истории мы никогда не уходили этого желтого золотого сечения, которое я нарисовал. То есть, судя по тому, что мы нашли, велика вероятность, что мы не пробьем уровень 30 тысяч, а от него оттолкнемся. Также хочу напомнить, что здесь образовался у нас паттерн поглощения. Это очень мощное поглощение после коррекции. Давайте я напомню, что этот паттерн очень хорошо себя отрабатывает именно в этих условиях. То есть нам условия какие нужны, это коррекция, уровень поддержки сильный и поглощение бычьей свечой сразу несколько свечей, которые были до этого. Так вот, здесь была такая ситуация, здесь была такая ситуация, здесь была такая ситуация, здесь и так далее. И везде у нас в любом случае через какое-то время происходил рост. Так вот, если цена уйдет за основание данного паттерна, то он будет считаться недействительным. Основание данного паттерна находится на уровне 37500. Есть вероятность, что мы даже до уровня 37500 этот уровень мы не пробьем. Но тем не менее, я основной упор все-таки сделал на уровень тысяч. Также открываю более локальную картину, обратите внимание, что у нас здесь образовалась. У нас здесь образовалась формация импульс копления импульс, а это значит, что мы имеем потенциал золотого сечения. Я рисую это дело вот таким вот образом. И обратите внимание, что мы оскакиваем ровно от золотого сечения. То есть, возможно, отсюда уже прямо начнется повышение. Но, конечно же, не факт. В этом я не уверен. Это локальная картина. И ее практически нет смысла прогнозировать. Так вот, напишите в комментариях, считаете ли вы, что это все-таки медвежья ловушка. Или вы считаете, что мы пойдем ниже уровня 30 тысяч и пробьем его и направимся на уровень 20 тысяч. Поскольку потенциал флага практически находится на уровне 20 тысяч. Лично я считаю, что это ловушка. Напишите, что думаете вы. Теперь давайте вспомним Stablecoin USDN который недавно, к удивлению, падал. Стейблкоин падал а, и дошел он примерно до а, 0,6-7 долларов. А, то есть упал примерно на 20-30%. Там была история с Wave's и Alameda. И, как мы видим, стейблкоин уже полностью восстановился. По сути, такая ситуация добавляет доверие стейблкоину, поскольку даже после такого он сумел восстановиться и игры больших игроков. Они повлияли на стейблкоин. Стейблкоин остался по сути стейблкоином и вернулся туда, где и был. Плюс ко всему USDN это децентрализованный стейблкоин, который поддерживается экосистемой Waves. И он работает на том же алгоритме, что и UST, то есть стейблкоин, Terra USD, который нам всем знаком Смотрите, у меня есть такая вот картинка, это волатильность всех существующих стейблкоинов То есть стейблкоины, конечно же, они могут отклоняться от курса, но они в итоге выравниваются и на то они и стейблкоины Отклоняются от курса как и централизованные стейблкоины по типу USDT, так и децентрализованные по типу USDT и влияет на это множество факторов. там От недоверия компании до намеренной психологической атаки на инвесторов. Как это было в случае с Waves USDN. Снизить проблему волатильности можно с помощью стейкинга. Плюс ко всему я напоминаю про диверсификацию. Охраните а ваши средства в разных стейблкоинах и на разных платформах и оборудовании. Чтобы стейблы не лежали без дела, можно отправить их в стейкинг. На платформе Waves Exchange это децентрализованная платформа, можно стейкать стейблкоин и получать за это до 24% годовых Это намного больше, чем стейкинг на централизованных платформах Итак, сдать в стейкинг 1000 долларов Сдаем в стейкинг, окей. Я на разных платформах сдаю стейблкоины в стейкинг, чтобы они не лежали без дела. И по итогу здесь написано через год у меня будет 1237 долларов с 1000 долларов. По сути это решает проблему инфляции. Ссылочка на Waves Exchange будет в описании, а мы идем с вами дальше. На многих альткоинах уже врисовываются разворотные формации. Например, BNB после конкретного четкого нисходящего тренда врисовывается плечо голова, плечо. И если у нас на биткоине будет медвежья ловушка и цена пойдет на повышение, то, естественно, это спровоцирует движение вверх уже на остальных альткоинах. А если у нас будет здесь движение вверх, то на альткоинах на большинстве будут вырисовываться разворотные формации, которые уже укажут на смену тренда с нисходящего на восходящий. Итак, мы видим подобную формацию на BNB, на Elrond, на Compound, на лайткоине, на Dash и так далее. То есть везде, по сути, есть заготовки, для разворотных формаций нужно только движение вверх. В целом сейчас весь рынок практически полностью падает. То есть золото и серебро у нас довольно сильно упали. А золото находится на уровне 1900. А возможно есть вероятность его пробития. И мы можем уйти уже... Давайте посмотрим докуда. В случае пробития уровня 1900 мы можем уйти примерно до значения... До значения... 1800. Вполне логично, это круглая котировка. В целом в долгосрочной перспективе я ожидаю от золота и серебра сумасшедшего движения вверх. Это, естественно, срок от там, нескольких лет до э, десятка лет. Напоминаю, что драгоценные металлы – это защитный актив, который спасет ваш капитал в самые трудные моменты. Тем не менее, потенциал здесь относительно конечно, криптовалюты совсем небольшой. Криптовалюта может дать сумасшедшую прибыль, а драгоценные металлы нужны только для стабильности и сохранности капитала. Фондовый рынок также падает, недельный таймфрейм Здесь мы находимся на уровне поддержки и по сути паттерны на повышение все еще действуют Если мы уйдем ниже примерно на уровне 4000 и 100, тогда паттерны будут считаться не, недействительными. Пока что я вижу здесь повышение И напоминаю, что я с 1 января покупаю криптовалюту абсолютно каждый день а сегодня по проекту, который я веду, я куплю криптовалюту Dash Dash, 100 долларов, купить, подтвердить Итак, мы купили Dash, и давайте я покажу все мои активы. Вот портфельчик за падение биткоина, он снизился на 8%, и вот все мои активы. Я продолжаю покупать абсолютно каждый день и жду роста всей криптовалюты. Все свои покупки я публикую в Телеграм, ссылочка будет в описании. Также я там буду публиковать все будущие продажи, которые я сделаю. И еще кое-что, вы мне давно просили сделать видео по постановке целей, то есть как я ставлю цели и как я рисую уровни Fibonacci, то есть как я с помощью них определяю цели. Так вот, я выпустил этот видеоурок, он в обучающем проекте, ссылочка будет в описании, называется «Обучение трейдингу». Также на канале есть плейлист. А видео называется «Постановка целей», здесь я э, рисую. Учу рисовать уровень Фибоначчи, то есть как я это делаю, лично мой опыт, можете посмотреть, кто хотел. Друзья, вот такое вот видео, пишите в комментариях, что вы думаете насчет рыночной ситуации, ловушка ли это или нет, как вы считаете. Ставьте это видео палец вверх, меня очень вдохновляет ваша поддержка и очень сильно меня мотивирует. Так что я буду рад любой вашей поддержке. Всем желаю всего самого лучшего, подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик. Всем профита, побеждайте и всем пока.